Я продаю книги издательства EWAT, э, сфера b поэтому э, я э, здесь уже больше трех месяцев, и... Э, ставим лайки, результат... лайк, три месяца тренировок, представляете? Да. и вот э, итоги после трех месяцев э, я могу сказать, что э, ну, я стала более уверена, мне легче продавать, мне легче общаться с людьми, мне ну, гораздо комфортнее, скажем так, и... Если говорить о цифрах, то средний оборот продаж у меня это в основном был 1000 тысяч, миллион гривен, миллион гривен это 35 тысяч долларов, что ну, кто не из Украины. то через три месяца мой оборот составил более чем 2,2 миллиона, то есть это да, почти 80 тысяч долларов. Поэтому вот как бы итог после трех месяцев тренировки. Круто, спасибо. Это спасибо. в книгах, еще раз. Друзья, это если что книги. Да, книги. Это еще если что лето, да. Да, это Месяц. лето не сезон, если что, да. Спасибо, так Лена. что вот, спасибо. Очень, очень, очень рад твоему успеху. Спасибо огромное. У меня прошла неделя, да. ну... Но... Я взял на 6 месяцев себе пакет. Мне понравился уровень университета. Увидел здесь просто супер спикеров. Я многих спикеров слушал. Ваш уровень прям вообще вот радует. Для себя увидел в перспективе, в купе со своим бизнесом. Рекомендовать вашу школу как своим партнерам для роста, так и а, моим друзьям, которые развиваются в других сферах бизнеса. А, вижу, как это хорошо работает и у многих людей хромают продажи. А, всем доволен, очень приятно. Да, у меня есть. Я не тренировала тоже вчерашний, но у меня отлично получилось закрыть о методом отговаривания. А метод, наверное, все-таки этот бизнес не для вас, и так дальше сработал просто на самом деле волшебно, человек сейчас просто просится навстречу, у нас просто времени не хватает для того, чтобы его принять, но этот прием работает просто шикарно. Благодарю. А, ну, уже время в тренажерке показывает то, что совсем по-другому. Ты сам под свой продукт можешь все прописать, сделать, видя обратную связь от других людей, получая ее, да, и наблюдая, как занимаются другие. А вот уже как-то можно что-то новичкам подсказать. Ну, то есть супер, спасибо. Сегодня чуть-чуть опоздал, но из-за чего? Из-за того, что я с помощью, благодаря эт, этими тренажеркам, урокам, навыкам, я уже, э, уже намного легче отрабатываю возражения клиентов. Э, так, то есть, уже уверенно общаясь с клиентами, слава богу, уже, м, как говорится, э, без отбоя работы на вал. То есть, вот вчера, позавчера у меня 3-4 контракта уже общие 4 контракта на общую сумму около 50 тысяч долларов поэтому кто новый кто этот всем советую очень помогает хотя ну, как говорится не все уроки как положено выполняю но уже результат на, на, на глазах то есть на Наяву. Эта техника, э, технологии продаж, они настолько всеобъемлющие, я за свое, это извините, я уже пошла рассказывать все, я за свой опыт работаю в сетевых компаниях никогда не получала такого, ну, такого тонкого, такого убеждающего, такого комплексного понимания этого процесса продаж, я просто в восторге от того, что я здесь слышу, И имею возможность этому учиться. Анна, добрый вечер, запишу, так быстрее будет. Я вот в восторге просто от тренингов. Большое спасибо. У меня вообще жизнь как будто, -то, не то что жизнь, а какое-то представление о продажах перевернулось. Это вообще, я в таком восторге от содержания. И тренер классный. И мне это так нравится, что там очень много психологии, которую я обожаю. В общем огромное спасибо, для меня такой подарок вы сделали, это просто счастье, меня прям воодушевляет, единственное, я не смогла на всех семинарах быть, я вот думаю, может быть еще будет такое повторяться, очень хочу еще раз пройти, спасибо большое, доброго вечера. Зашла, стала тренироваться и вот уже полтора месяца прошло, как я здесь с вами тренируюсь. И моя наставница говорит, что ты изменилась, ты стала по-другому говорить, какой-то блеск в глазах, Ну как-то не очень сильно верилась. Ну, это же наставник, подбадривая там, понятно. Но вчера мне на улице подошла женщина и э, говорит, Наталья, привет. Я говорю, ну, привет. Я тебя смотрю в Инстаграм, ты так изменилась, мне так нравится, как ты говоришь. Я каждый раз смотрю твои эфиры, так интересно. Вот. Ну, мне так порадовала это, так, такая гордость это возникла. Потом... Вечером, когда я привезла продукты по заказу, э, был заказан чай. Я привезла э, маленькую пачку для пробы. Она мне говорит, я маленькую не хочу, я хочу большую. Я говорю, ну подожди, большую надо ждать, и она стоит два раза дороже. Она говорит, ну и что, я буду ждать. Я сама не поняла, что ей сказала. Но, получается, продала продукт дороже, и еще и она согласна его подождать. То есть каким-то образом все равно тренировка работает, и даже вот не осознавая того, мы уже начинаем продавать. Это вообще здорово, мне нравится. Я в тренажерке на гостевом, и сегодня у меня пятый день, и я хочу поделиться лайфхаком. Моя работа состоит в том, чтобы собрать команду партнеров. И сейчас я использую тренажерку как инструмент для развития своего бизнеса. То есть я звоню людям, разговариваю с ними, они говорят, ну вот там, мы не умеем, или, а вдруг не получится, а вдруг что-то, что-то. Я говорю, ребята, у меня есть крутячий инструмент, который вас точно выведет из Маугли. Я взяла, потому что, оказывается, я ничего не умею. Я хочу всему этому научиться. Мне очень радует, вдохновляет, воодушевляет. Вообще прям, я, мне кажется, научусь многому. Очень необычно первый раз на таком обучении, очень. потому что она разных дорогих за деньги не так. Необычно, из-за того, что группы чужих людей вообще супер. Ну и цена, то, что удлинили мне на месяц. Ну, на самом деле я занимаюсь продажами больше 20 лет сам, вот. и у меня есть свой опыт, по которому я иду, и в принципе все, все и так получается, да, но вот я заметил, что за три недели, которые нахожусь здесь, процент сделок у меня увеличился, где-то примерно процентов на 15-20, если раньше у меня 60%, процентов, вот 10 человек, 6 точно говорили «да» и уходили вместе со мной, то сейчас эта цифра приблизилась где-то к восьми, 9 девяти человекам уже. То есть вот эти вот три недели, они не прошли даром, я могу сказать. И, естественно, я какие-то приемы просто адаптирую под себя, понимая, что это был пробел в моей жизни тогда-то. Потому что все течет, все меняется, и поэтому хочется быть как бы на гребне волны. Ну и еще раз повторю то, что я говорил в самом начале. Кинжал в может затупиться от того, что он часто используется, надо его точить. Вот тренажерка – это такой хороший точильный камень, Ваших навыков и умений. Меня зовут Ольга Акимова, и я занимаюсь круизным бизнесом компании «Энкунзес». И вот пришла в тренажерку буквально с первого дня открытия саша Саши. И э, основная трудность у меня в том, что у меня не было опыта в продажах, и продажи для меня были, в общем-то, таким временем, который вызывал больше негативных эмоций, чем позитивных. О том, что продажи могут быть в кайфе, я вообще не верила, когда Саша об этом говорил, думаю, вообще ерунда вообще. это такое может быть? Продажи в кайфе — это же наказание you <laughs> Но ну, а спустя значит, месяц буквально в тренажерке мы поняли, что все-таки продажи могут быть в кайф, потому что реально подход, который здесь используется у Александры, он очень экологичный, он очень э, позитивный. Это подход, который исключает всякое впаривание, обман, манипуляции и тому подобное, негативные и нетичные продажи. Соответственно, э, э, бизнес пошел легче, люди стали более внимательно слушать мое предложение. Я научилась правильно делать предложение. Система, которая построена в тренажерке «Понедельник, понедельник знакомств», «Вторник», выяснение потребностей среда». Это... Представление, четверг, возражение, пятница, заключение сделок. Оно в моем бизнесе, если параллельно все это, если после тренажерки все это внедрять в свою каждодневную работу, то 2-3 часа 10 партнеров можно обзвонить, получить результаты, пятница будет пятницу иметь заключенные сделки. Таким образом, здесь в тренажерке я заработала больше 200 долларов, что позволило мне оплатить следующий момент на 6 месяцев. Количество членов моей команды в сетевом вам моем партнерство увеличилось в два раза. В этом в июле месяце, чтобы вы понимали, круизы да, в условиях карантина, я закрыла звание маркетинг-директор, то есть количество команд у меня увеличилось до 25 человек. И бесплатное членство сына я закрыла в том числе. И нашла здесь в тренажерке и партнеров, и э, развиваю свои навыки в продаже. Я с каждым, я не первый раз уже, я уже даже купила программу Саша, я очень вообще чувствую себя просто… Для меня вынос мозга. Потому что попадаешь в эти вот общения с людьми, и ты начинаешь чувствовать себя намного увереннее. Я думаю, что за полгода это все эти вот моменты очень хорошо вырулиться. А есть кто у нас сегодня впервые, ну или там первый, второй день? Могли бы сказать пару слов ваших впечатлений о сегодняшней тренировке? Как вам вообще зашло? Включите микрофончик. Я сегодня впервые. Вообще, конечно, спасибо, что меня сюда пригласили. Мне понравилось. Мне понравилось живое общение. Да, сложно, непривычно, но это того стоит. Купила абонемент, потому что почувствовала, что здесь я научусь правильно продавать. У меня с этим были большие проблемы. Ну, я, можно скажу, да, Яна, да. Яна я из Киева, занимаюсь э, продукцией компании «Кинши». Ну, во-первых, мне вообще очень нравится здесь обстановка такая доброжелательная, э, позитивная, очень конструктивная, лаконичная. То есть, если там начинается литься какая-то вода, то есть это Александром пересекается, то есть... Э, все как бы четко работает, не сбиваясь с темы, темы сегодняшнего занятия. Вот, приятное общение, и э, очень полезно отрабатывать свои какие-то ошибки, вот ну, как в фильме Операция ы э», да, на, на котах. Потому что любой потерянный клиент от своей некомпетенции, ты потом это переживаешь, как бы надо было сказать, а где ты неправильно повернул тему разговора. То есть все это реально можно попробовать на тренажерке, получить обратную связь и уже избегать потерь в реальной жизни. Потому что каждый потерянный партнер, для меня, например, это... Потеря человеком, возможности, в общем-то, быть здоровее и счастливее. Поэтому я всегда переживаю эти потери, а здесь я могу отрабатывать эти навыки и действительно более уверенно убеждать людей в ценности жизни и здоровья по сравнению с деньгами. Как изменилась моя речь, и действительно это очень здорово влияет на результаты. Я никогда не работала на холодном рынке, я никогда не знакомилась с чужими людьми, для меня это был такой, ну, табу такой, я не могла его перевести, ну, перейти. И сейчас действительно очень легко я касаюсь людей, легко с ними знакомлюсь и легко э задаю им вопросы. И действительно очень здорово, что у меня в голове разложилось вот это вот понятие, где подводка, а где вопрос и я очень слышу теперь от и сетевиков, и просто людей, просто продажников, как они совершенно неграмотно общаются с клиентами. И честно говоря, очень тяжело иногда в магазине сделать купку и хочется сказать, пожалуйста, придите на тренажерку продаж к Александру Соколову, потому что вас очень сложно слушать, и вы не даете даже принять правильное решение. Ну и, конечно, я уже занимаюсь, получается, четвертый месяц, и действительно для меня это важно и ценно. Я очень благодарна, что я могу встретить разных людей, услышать разные мнения, услышать обратную связь. По сути, ради этого я и нахожусь в тренажерке, для того, чтобы услышать и понять вот эту вот обратную связь. Поэтому огромное спасибо и занимайтесь не пропускайте занятия, они дают в общем огромную ценность для нас, как для продавцов и для роста, как для лидеров. Спасибо. Спасибо тебе большое. В моей жизни есть, я давно на него смотрю, не знала, как к нему подойти. И вы знаете, Александр, да, во-первых, меня поразил тем, что, во-первых, за 10 дней можно стать экспертом. Мне, мне это разорвало мозг, потому что я раньше думала, что это вообще невозможно. Для того, чтобы стать экспертом, нужно потратить 10 тысяч шагов, часов, 10 лет своей жизни и прочего. Второй был момент, который меня зацепил, что вот эту свою экспертность я могу развить в своей жизни, несколько экспертностей, то есть дать наложить целую жизнь, положить, извините, пожалуйста, положить на развитие одной экспертности. Я взяла один продукт, который меня очень заинтересовал, Изучила его, и Александр дал такие, такую рекомендацию связаться с, с, с производителем продукта и узнать глубоко его технологический процесс, как он делается, как изготавливается, как продается. Изучить все вопросы, возражения на, по, по продажам. То есть стать продавцом номер один по этому продукту, хотя бы ментально. И вы знаете, таким очень необычным способом я изучила продукт, который называется коллаген. Он как бы и в моей области, да, в области здоровья, но совершенно не связан с MLM-бизнесом, то есть то просто продажи. И что очень удивительно, в процессе изучения этого продукта я узнала, что у нас в Украине существует огромная потребность на этот продукт. Второе, я узнала о том, что у нас в Украине и в России не существует ни одного производства там продукта э -э экологичного. И что самое интересное, Узнав вот этот вот продукт, мне предложили стать дистрибьютором в Украине этого продукта. Первого, первый человек, которому было сделано это предложение. Так что, Саша, я тебе очень благодарна. Я, я, я счастлива, я безумно счастлива, потому что там просто нереальная маржа на этом продукте. Нереальная. Такой маржи на продуктах нету. Ну, это, ну, просто нету, и можно заработать огромные деньги. И вот это ощущение того, что я первая в Украине, просто расправила мои крылья, и я в сумасшедшем восторге. Я безумно благодарна за это задание, и обратите внимание на все задания, которые дает Александр. Ну, я поделюсь еще одним. Поздравьте меня, пожалуйста. 31 мая было занятие. И Александр сказал, вы живете так, как вы хотите, ваш вид из окна, тот, который вы хотите. Я посмотрела свой вид из окна, не от него давно плохо. И 5 сентября я десятка. Саша, я буду с тобой соседка. Да ладно? Да, я буду жить возле ресторана Санторини. Бинго! И, ну, это очень круто, потому что, ну да, я раздвигаю себя, свои возможности, свое пространство. Потому что я снимаю квартиру, которая на порядок выше, чем та, в которой я живу. Я буду жить в центре города Одесса, в Аркадии. То да. есть, ну, понимаете, не, не, на, не в попе мира где-то в каком-то районе, да? И вот это вот все я получила здесь. Я думала об этом много. Я, я знала, я хотела. Я уже жила в Одессе. Я уже была там, уехала. Но вот это состояние внутреннего стержня и видение. Вот у меня ощущение, что у меня Александр Соколов на зум наших занятиях просто вот так вот дал руку и сказал, Ань, все получится, все легко, просто делай и не заморачивайся. И у меня все получилось. И я уже сделала. То есть это долго было, это три месяца был вопрос по квартире, я ее искала, я думала, надо, не надо. И все-таки все, уже все проплачено, 5 сентября переезд, я счастлива. Александр Соколов, я очень тебе благодарна, то есть представьте, я инвестировала в эту тренажерку 170 евро или 200 евро, я уже не помню, а получила новую жизнь, другую жизнь, совершенно другую жизнь, и я искренне счастлива, искренне. Поэтому выполняйте задания, ходите на мастер-классы, слушайте внимательно, и еще обязательно слушайте Александра бизнес проповеди вчера была фантастическая бизнес проповедь о лидерстве, которая сделала меня еще меня ближе на шаг моей цели в моем MLM бизнесе и я запускаю свою школу по бизнесу в своей команде. И именно вчерашний эфир, там потрясающие умные слова сказаны, что лидер – это тот человек, который берет на себя ответственность от самого начала процесса до самого его завершения. И на каком этапе вы бросаете, либо на каком этапе вы делаете до конца. Вот станьте тем лидером, который делает до конца, от самого начала до самого конца. И, вы знаете, возьмите у Александра Соколова самое лучшее, что он дает. Нам он сейчас дает за гроши за копейки просто колоссальную информацию, нереальную информацию, которая стоит много тысяч долларов. Я это точно знаю, потому что я давно в обучениях, давно в сетевом и много заплачено, мало получено. Александр, тысячу раз, большое спасибо. Я второй раз, я вчера была вечером, я тоже очень понимаешь, что ты просто реально ничего не знаешь. И сейчас уже начинаешь формировать себе какие-то вот навыки, которые надо учиться, потому что много информации, но не можем подать ее в надлежащем контексте для клиента. Поэтому. Да, очень-очень классно это вот именно слышать тебя и дают тебе брать связь просто очень классно. Я первый раз вообще на таком формате общения. что это мне, потому что я вижу, что это мне нужно, оно мне поможет э, достичь финансовой независимости. Я взяла бы 6 месяцев, потому что, во-первых, я поняла, что это очень серьезное обучение, и ну, обязательно нужно пройти 6 обучение, как минимум, возможно, даже. Ну, что я хочу сказать, что э, я очень довольна занятиями, потому что действительно развязывает... Э, язык и алгоритм то есть ты по ходу не подбираешь ситуацию а алгоритм срабатывает автоматически 100 процентов что касается результата то более э, уверенно провожу человека именно вот у меня самое слабое место было именно закрытие сделки то есть я уверенно провожу человека ну и наверное вот за эти две недели я троих подписала Кроме того, я работаю с ребятами, которые в моей команде проявляют активность в плане привлечения новых клиентов и они как бы тоже чувствуют мою уверенность и ну, как бы тоже немножко ускорился процесс презентации и заключения реально дела. Я хочу что сказать, вот я месяц уже практически занимаюсь, стараюсь не пропускать утренний, потому что вечером у меня не Слушай, подходит. Уже месяц я... прошел, Александр, месяц, да. ты представляешь? Я заметил такую интересную вещь, то есть у меня есть в структуре люди, которые как бы отпали, будем говорить, да, то есть ушли куда-то гулять, там, искать счастье, и вот я начинаю их прозванивать и использую вот эти методики, которые я никогда не использовал, то, что вы дали, да, то есть у меня хоть по свой там есть шаблон, но вот я начал новые шаблоны использовать, и я вам хочу сказать, практически 80% людей приходят обратно и начинают что-то делать. То есть по-разному это происходит, но интерес у них зажигается, потому что я нашел какую-то кнопку, вот эту, о да, которой говорите, кнопку отдать, кнопку забрать, вот, вот это очень здорово помогает. Я думаю, что это вот работа именно за тот месяц, пока я здесь с вами занимаюсь. Спасибо Круто. большое. Круто, спасибо большое.